так вздыхаешь? Я... Да, да все равно напрязну. Напрязнаю, это, это только цветочки, ты че? Дальше ну, ну, круче так? будет. Ты как живой мужчина идешь? Да. Потому что для них живых мужчин не существует. Это на самом деле так. Ни в одном законе, ни в одном кодексе нету слова мужчины или женщина. Да они не тебя идентифицируют, а персону они буквально паспорт судят. Они судят паспорт. Кто его задержал? Полицейские? Ну, короче, все, его в камеру однозначно. Сегодня, завтра проведут суд. Либо штраф, либо от одних до 15 суток. Что делать в этом случае? Надо так подписать, чтобы у них протокол развалился. Ежедневно по 20-40 случаев в каждом городе. Ой, ребята. Чего, ребята, ребята, я говорил, я предупреждал три года назад. А сейчас вы в шоке, не знаете, что делать. Ну, если это все сработает, то они его отпустят. А если не сработает, тогда срок назначат. Вот, уже отлично. То есть тебя в камеру не посадили. Уже хорошо, уже сработал. Берешь мой этот, пакет бумаг мой и по нему шуруешь. Сначала знакомишься с материалами дела, выписываешь каждую фамилию, и каждую фамилию вызываешь в суд в качестве свидетеля. И допрашиваешь под видео. Вызвать всех, кто дежурил в это время. Раскручивай по полной программе их. Я обращаюсь к мужчине в черной мантии. Бери, переделывай под себя, и вперед из песни. Я хочу, чтобы перенесли как минимум на неделю. Ты воли свою проявляй. Надо было писать без ущерба точка, без оборота на меня. Какие участники, вызывая в качестве свидетелей, ты понимаешь, что такое свидетель? И ты сможешь доказать, что он соврал. То ему грозит административная статья. Их трясти начинает. они боятся каждое слово произнести. Ты вообще должен был каждого полицейского записать на бумажку. Любую фамилию, которую увидишь в материалах дела, каждого вызывать. Ты любому должностному лицу можешь заявить отвод. Нельзя вдаваться в крайности. Вот Одна крайность – это вот взял, просто роспись поставил, а другая крайность – нет, я ничего ставить не буду. Он ни в одной такой графе свою роспись не поставил. То есть он контракт не подписал. Уже протокол не подделывает потому что он там застолбил его, засрал. Алло. Алло, привет, Антон. Привет. У меня к тебе просьба, ты можешь разговаривать? Слушаю меня, короче, брата задержали на 48 часов, вызвал работодатель, ну, что типа он маску не одевает, и они вызвали, и на него, короче, его задержали и увезли. Сейчас изъяли телефон, я, короче, всех на уши подняла. Какие мои действия? Вот подскажи, я вот, девочка в растерянности. Кто его задержал? Полицейские? Но? Ну, не в этом городе, в другом. А куда увезли? В отдел полиции? Ну, не знаю пока, вот ничего, они сейчас я им звоню, они телефон у него изъялись. Да ничего страшного с ним не случится. Составить протокол 20.6.1. Так, составляли уже, уже все суд вынес это вот до этого было. А сейчас на работе его задержали. Типа, он был там без маски и не по, ну, там какую-то бумажку ему не выдают, то что он не одевает маску. Он говорит, я защищен, это вы одеваете маску. Я так понимаю, это на работе ему на него вызвали, представляешь? Mm -hmm. Ну, они, он, они ему озвучили, что они задержат его на 48 часов. Если 48 часов, то это, скорее всего, 19.3, неповиновение не законному это, это, распоряжению да. сотрудника полиции. Да, неповиновение они ему сказали. Во, Во-во-во. Да. Это, короче, двое суток его задерживают для того, чтобы провести суд. Скорее всего, завтра, ну, короче, все, его в камеру, однозначно заставить протокол, сегодня-завтра проведут суд и назначить там либо штраф, либо от, от от одних до 15 суток. Что делать в этом случае? Что вот мы должны? Вот сидеть ждать, молодцы ребята задержали, за хорошо работать. Маску не одел. Да. Че, пусть сидят ребята. В смысле пусть сидят? Позвони в полицию. Какой город? Красноуфимск. Красноуфимск. Вот, звонишь в, в МВД, Красноуфимска, говоришь, mm -hmm. задержан такой-то, такой-то, фамилия, дата рождения, требую сообщить информацию. Пока, на, на, на, я являюсь его там сестрой родной. Mm -hmm. Mm -hmm. Требую сообщить на каком основании, по каким статьям, где он сейчас содержится. Mm -hmm. mm -hmm. Вот И так. Все? Ну, в принципе, все. А что еще можно сделать? Вот когда он выйдет, можно обжаловать. То, что они там наклепали. Все же зависит, как он себя вести там будет, в чем он подпишет и как подпишет. Не он отказывается от подписи. Ну, это плохо, не надо отказываться. Надо так подписать, чтобы у них протокол развалился. Ну, вот это я поняла, я ему сказала, что подписывать таким способом, мы уже подписывали тот протокол так, как, ну, вот, под принуждением. Вот, вот, под принуждением, и это, права не разъяснены, требуют защитника, вот с такими словами. Ну, сейчас, я, сейчас я ему ничего уже не скажу, они у него изъяли. Я ему сказала, подписывай документ, вот как я тебе сказала, под принуждением. Угу, правильно. Короче, я сейчас просто только могу в МВД позвонить и все, да? Да. А в Москву звонить там, что вот такое беспредел. Вот документ же есть, я такой же запрос отправила в Москву, но объявлен ли у нас режим ЧС? в нашем округе. СЕР нигде не объявлен. Вот документ, сейчас статья, я видела в этом Слушай, контакте. подожди, подожди, Наташ, если бы это был единичный случай в состоянии тишины, да, да то это да. можно было бы шумиху поднять. Но сейчас это происходит ежедневно по 20-40 случаев в каждом городе. Угу. Это все, это пошло вот массово. Что делаем? Какие действия наши? я пояснил. Звони, выясняй, где он, что он, и это по каким статьям задержан. Угу. Как, когда состоится суд. Хочу присутствовать на, на суде в качестве защитника. А, ну, кто там? Есть кто-то в Красноуфимске, кто может это на суде присутствовать? Ну, кто-то, мама, что она, как она бросит? Ну, ребенка найдет с кем, ну, что она там? Ну, вот если тебе откажутся предоставлять информацию, надо, чтобы мама позвонила. Ну, буду сейчас говорить. Ну, я все, вот убить. эту информацию выясняйте, и все, и вот у ждать от его освобождения. А вот когда он выйдет, то там уже действовать, действовать надо. Ой, ребята. Чего, ребята, я... я говорил, я предупреждал три года назад. Действуйте, пока я. А, а что дей... а? а действовать Антон? Вот что делать? Мы тебя только вокруг тебя и ходили, а что действовать-то? Что действовать? Да не надо было вот... вокруг меня ходить, надо было вместе это. Каждый должен да. был ходить. Куда? Куда, Антон, ходить-то? Вот налоговую, вот так же вот, вот эту спрашиваю, чтобы они вот так за, ласты закручивали нам. Что вот мы вот там, что бы мы добились-то? Зато вы научились, как действовать в, такой, в таких ситуациях. А сейчас ну, вы в, в шоке, не знаете, что делать. Нет, ну почему? Вот я все сказал, что я протокол под принуждением, все как бы. Они же понимаешь, они же больно так женщинам, так, ну как бы так себя не ведут, только вот к мужикам в основном вот так ласты-то скручивают. То в магазине тоже. Так под принуждением это не единственное, что надо было сделать. Там много всяких фишек. Ну а какие еще фишки? Да такие, я же тебе говорю. Права не ну... разъяснены, требую защитника. А ты только услышала это под принуждением. Нет. Ну... Если он там напишет, что права разъяснены и, и это там. Он, нет, нет, нет, не он пишет не разъяснены, он это не подписывает. Ну, в смысле, ну, он вот. это только пишет. Ну смотри, вот он протокол составил, что э, подписал, после, ну вот куда его, 20.46 этот, этот вот. Он написал под принуждением вот эти, под, подписал. Все равно выставили постановление? Штат 2000. Ну, беспредел, да. Ну вот, вот что делать? Вот составили мы это заявление, требования об... Как написали. надо было обжаловать в апелляцию. Ну вот, написали к часу. Надо отправлять было, а они, видишь, ребята-то. Ну, короче, ладно, Антон, сейчас буду звонить. Если что, приду тебя беспокоить да, по поводу... звони, звони, звони. Ага, давай, благодарю, пока. Давай. Антон. Ач. Это опять я тебя беспокою, красивая Натали. Это, короче, они ему подсовывают, в суд привезли, подсовывают бумажку там э, лицу именующим, да, да, да, короче, я тебе скинула на WhatsApp. Что я ему порекомендовала перечеркнуть, написать оферту не принимаю, не акцептую, отрицаю. Без оборота на меня. А, без оборота на меня, точно. И этот подпись под принуждением. Ну, вот это вот эти буковки, да? Mm, да, cf.by. Да, да, да. А.р. Да, да. А .р. да, да. Угу. Все. Без оборота на, на меня, да? Да. Угу. А что они сейчас его суд, вот эту вот эту бумажку на ему подсунула, они его выпустят или они могут его опять закрыть? Ну, если это все сработает, то они его отпустят, отправят протокол да. на, на доработку. А если не угу. сработает, тогда срок назначит. Персон. А протокола-то нет, никто ничего не составлял. Они просто его задержали и сейчас суд привезли. Протокол, скорее всего, составили, и, и это, пускай еще пишет волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Отложить заседание это. Я хочу, чтобы заседание было отложено на такой-то срок. Я хочу, чтобы меня освободили, и чтобы я на, на, на воле ознакомился с материалами дела. Угу, угу, угу. То есть это волеизъявление писать, да? Да. На отдельном листке. На отдельном листке, ну, ну, это понятно. Ладно, Антон, благодарю, сейчас перезвоню ему еще раз. Пускай мне напрямую звонит, дай ему мой номер телефона. А, сейчас, дорогой, сейчас, сейчас, сейчас, дорогой, сейчас, сейчас, скину. Давай. Давай. Алле. Добрый вечер, Антон. Привет. Это Сергей тебя беспокоит. Который? Не помню. Ну, мы, мы встречались с тобой как-то... Прошлой, прошлой зимой. Я Наташа, брат Наташи Кожаковой. А, это -а -а, тебя задержали? Что? Сегодня, да. Ну, ну, ну. ну, ну. Вот, я э -э хотел бы проконсультироваться, если тебе не туда можешь, какую-нибудь рекомендацию дать завтра. Но отклонили дело на завтра. я хозяйству... О, уже хорошо, уже хорошо. Похозакайствовал защ защитники, то есть мне защитника не предоставили. Сказали, mm. что, если завтра я себе найду защитника, то на завтра отклонили делать заседание сюда вот уже хорошо а тебе что там Меня меняли по... подожди какие статьи меняли 20.61 и 19.3 Д... я правильно понимаю не только по 19.3 20.61 этот просто рапорт составили все протокол ну протокол это протокол по 20.61 а завтра по какой ну, статье заседание 19.3 вот уже отлично то есть тебя в камеру не посадили уже хорошо уже сработало вот так, что я хотел. А завтра так. ты... Это... Так, по 19.3. Завтра, да, заседание? Завтра, да, часа. Во, пиши. Ты волеизъявление писал на ознакомление с материалами дела? Я в устной форме заявил, то есть они меня ознакомили. Я или... тебя не спрашиваю в устной. Я тебя спрашиваю в письменной, заявил или нет? Ты в письменной не заявлял. Вот. Я тебя спросил, писал ли ты волеизъявление. Что-то там устно mm -hmm. говорил, мне не, не интересует. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. пиши сейчас волеизъявление. Я хочу, чтобы дело было перенесено на более поздний срок. В связи с тем, что мне необходимо ознакомиться с материалами дела. Все. И завтра приходишь и в канцелярию, если в канцелярию не пустит, она закрыта, входишь в заседание. Как же, ты как живой мужчина идешь? Да. Ну все, заходишь, выказываешь паспорт, говоришь это персона, а я живой мужчина, хозяин имени такой-то Сергей. Так. Ну все, заходишь и говоришь вот я, у меня есть воля заявления, я хочу ознакомиться с материалами дела до начала заседания, мне такая возможность не была предоставлена. Мне, нужна, а мне я уже... я я говори, говоришь на словах и, и, и это полностью зачитываешь свое воля и заявления и говоришь на словах, мне нужно, мне необходимо как минимум неделя. Потому что мне нужно изучить материалы, подготовиться к защите и найти защитника. А сегодня я не предоставил им паспорт, хотя он был при мне на, на заседании. Да им без разницы, они по форме 1П. Ты им имя, отчество называл? Они же составили на кого-то протокол? Они, они, они э, составили протокол досмотра, якобы, короче, вы, вывернули мне все карманы и достали, у меня паспорт был с тобой. Ну, они и, сами. Есть, они... Взяли паспорт и со сами составили. А, ну вот. Но на суде-то я представлялся живой мужчина хозяин имени Сергея, и меня судья так называл. Это когда было? Сегодня, вот. А ты ни аудио не ни видел, ничего не записал, да? Я нет, у меня телефон... Это, конечно, ну, э, была аудиофиксация с их стороны. Во, протокол... во, во, приходишь с флешкой, волеизъявление не забудь написать. В том числе требуй предоставить для ознакомления аудиопротокол. Заседание вот от сегодняшнего числа, если они вели, конечно, аудиозапись. Ну, а, мне, мне сказали, что вели. Там, да, ну вот и читателям. указывают, что со слов секретаря там или кого полицейского или того же судьи велся аудиопротокол. Это могут подтвердить там секретарь и полицейский и судебный пристав, которые присутствовали, чтобы это не было голослов. Все и дальше берешь мы этот пакет бумаг мой и по нему шуруешь. Вызов свидетелей, разрешение на аудиосъемку, на видео. Ты где находишься? В Красноуфимске? Да. А, ну, короче, ищи телефон, который и видео можно снимать, и аудио записывать. Как минимум 3 часа. Угу. Берешь мой пакет документов, бумаг, он у тебя есть? Видел мои видео? Нет, но ну я вот сейчас буду смотреть все на камеру. Ну, в первую очередь, посмотри этот... Два заседания посмотри. Видеопротокол первого заседания, там длится он сколько? Ну, два часа, ну, включай полторашную скорость, и это за 45 минут посмотришь. А потом со второго заседания, это увидишь, что я там выиграл дело. И берешь пакет бумаг, и это действуешь. Ясно? так, с этим понятно. А то есть паспорт можно смело предъявлять им, да? Да, ну, да, это, это без разницы, что вы его так боитесь, как это, как огня какого-то. Ну, и есть бумажка, и есть. Какая разница? Не, я просто так понял, что если они тебя идентифицируют по паспорту, то есть уже... Да они не тебя идентифицируют, а персону, они, они буквально паспорт судят. Ты, если вот это осознаешь, ты поймешь, что они судят паспорт. Они для того mm -hmm. тебя и обескали. Они у тебя изъяли без твоего спроса твою собственность. Паспорт. Mm -hmm. Под протокол еще. Вот, это, вот на, на это ты можешь наехать, что... На каком основании вы мне досмотр устроили? Что было подозрение, я, что я, я, что я, что я не сообщал пасы? персональные а? данные. Чего? Не сообщал им персональные данные. Ну и что, что не сообщал? Ты имеешь ну, право ничего не на, сообщать. На, вот я им это и говорил, что а они говорят, что я, то есть, неповиновении, что я не повиновался с законным требованиям сотрудников. Каким законным требованием? Что я, что я им должен был предоставить персональные данные. То есть фамилия, имя, отчество, затруднение, Вот, на, вот! Это вот вот, вот это все, короче, берешь пакет документов и вызываешь всех их, всех. Сначала mm -hmm. знакомишься с материалами дела, выписываешь каждую фамилию, и каждую фамилию вызываешь в суд в качестве свидетеля и допрашиваешь под видео. Это все это все хататайствами делается? Это все делается волеизъявлениями. Это у меня есть пакет документов, mm -hmm. пакет бумаг, он yeah. там 24 или 22, это, 22 бумаги. Там все расписано. Это все, все волеизъявлениями? да. Так, хорошо. А как быть, допустим, если там э, вот во всех этих документах, составленных полицейскими, э, неразборчиво наверное, написано, там, допустим, фамилии, еще что-то, какие-то моменты? Как быть в этой ситуации? Ну, так и пишешь. Так как не, не, не, в протоколах невозможно разобрать фамилию, требую вызвать всех, кто дежурил в это время. Ну, причастно вообще да, к да, этому. Да, буду, буду в ходе заседания, это, уст, будем устанавливать личность, буду опознавать их. Mm -hmm. Mm -hmm. Они будут mm -hmm. приходить в масках, я буду снимать маски, будут говорить определенные фразы, я их буду идентифицировать, то есть определять, кто из них это. это. Именно вот mm -hmm. именно этот у меня досмотра, именно этот у меня из кармана достал, именно этот протокол составил. И все, mm -hmm. и требую устанавливать от, от, от, от, от так называемой судьи, требую устанавливать их личность. В чем проблема? Mm -hmm. Раскручивай по полной программе их. Я сегодня, допустим, затребовал документы у судьи, на что он отказал мне, что типа я не обязан ему предоставлять. Ну раз не обязан, все, ты не, тогда ты не обязан его называть судьей, вашей честь, уважаемые и все остальное. Я вообще его не назвал. Ну ты никак к нему обращался? Ну просто на вы. Мужчина или женщина? Мужчина, мужчина. Ну вот так и говори. Я обращаюсь к мужчине в черной манте. Угу, mm -hmm. хорошо. Который называет себя судьей, ну, который, са, который сам рекомендую. на себя назвал судьей. все. Угу. А раз вы назвали судьей, то, то, то вы являетесь должностным лицом и уполномоченным совершать правосудие согласно законодательству РФ. Вот я к вам как к лицу и буду обращаться. Я обращаюсь к лицу в черной мантии, который называет себя, который сам на себя называет это судьей. Угу. Понятно. Вы не подтвердили свою личность, должность полномочия, потому что у меня. Поэтому у меня к вам нету доверия вообще никакого. Я вам, я вам на этом основании заявляю отвод. У меня там отводы все это есть. Возражения, все есть. Бери, переделывай под себя, и вперед из песни. Все хорошо, так, ну вроде, вроде все. Какие видео смотреть, понял? Да, но я смотрел их, просто может невнимательно. Все равно в любом случае можно сейчас пересматривать, все это, чтобы усвоить и, и документы скачать. Да. И учти, что пакет бумаг, он это, он уже устарел. То есть там вот если последнюю бумагу поднимешь из списка, то там уже немножко по-другому написано, нежели в первой бумаге. Поэтому все приводи в соответствии с последней бумагой. То есть угу. там уже и шапка немножко другая, и слова там ходатайству и требую убраны. И используется фраза я хочу, чтобы и там еще в конце перед росписи кое-что добавлено. Поэтому берешь последний угу. документ, и, и это вот то, что должно быть во всех. Угу. Конечно, а, на, а на какой срок примерно могут а, они перенести дело? А, на их усмотрение, на усмотрение якобы как судить? Ну да, почему на их усмотрение? Ты скажи, я хочу, чтобы перенесли как минимум на неделю. Ты волю свою проявлять. Угу. Хорошо. Вот у меня сколько было, но я тогда не, не проявлял волю. Я говорю, я это именно просил через ходатайство и, и требовал, то есть настоятельно просил. Угу. И, и я срок никогда не указывал. И мне минимум на неделю переносили. Угу. А иногда даже спрашивали, а на какой срок вы хотите? Я говорю, как минимум на неделю. Ну, мне раз, и не, ровно на неделю переносили. Ну, в принципе, что, на неделю-неделю-неделю не ходить на подготовку. Да. Чтобы не затягивать, смысл там долго. Почему неделю? Потому что ты, когда пишешь в на ознакомление с материалами дела, по закону они в течение трех дней должны тебя ознакомить. То есть подготовить дело. А потом еще у тебя, типа, что-то там еще какие-то пять дней. Короче, там выходит восемь дней. Вот так вот. Поэтому как минимум 7 дней тебе надо. 7 суток. А, а вот то, что я, вот сегодня они мне дали, вот перед тем, как э, уйти из, да, это, из зала суда. Не слышал. Они мне дали Перед тем, как уйти из этого зала суда, они мне дали какую-то бумагу там подписать о том, что я ознакомился с материалами дела. То есть я там что-то сфотографировал, да, прочитал это дело, но на, на руках у меня ничего нет. И я подписал бумагу, якобы я ознакомился. Что ты, что ты сделал? Под, ну подписал наверное, это, эту бумагу, что я ознакомился с этим делом. А зачем подписал. ты ее подписал? Ну я не знал, что вот такой момент. Ну все, значит тебе, да откажут, тебе откажут в ознакомлении с материалами дела. Скорее да. всего будут пытаться. Но на это можно тоже сослаться, что э, может так написать в новом выделивании по поводу ознакомления с материалами дела, что э, я был шоком в шоковом состоянии и это. Толком у меня не получилось сфотографировать. То есть снимки получились размыты. Поэтому так как согласно законодательству имеешь право на любой стадии ознакомиться с материалами дела, требую еще раз ознакомить. Я хочу слово «требую» не использую. Угу. Зачем ты там все подписывал? Я вообще не понимаю. Вот тебе там дают какую-то расписку, ты просто берешь на ней крест, ставишь, если прям заставляют, крест полностью ставишь и пишешь cf там под принуждением. Все. Роспись есть, есть. Ну, ну, я так и написал же. Вот, ну, ты же, что... Крис, ты, ты там вверху там видел, что было написано? С правами и обязанностями ознакомлен. Ты это все не перечеркнул. А, ты все это перечеркиваешь? Да, конечно. Он же мне объяснял там права, ну, мои права. А ты уверен, что он это по закону все разъяснил? Mm. По закону, если он тебе начнет права, права разъяснять, это лекция на полчаса как минимум. Но я, там, я же там написал, что аферту не, не принимаю, не акцептую, отрицаю без учерба без оборота на меня. Ну ты правильно и сделал, вот, что ну, ниже ты... это все написал, а не там, где вот эта вот подпись стоит. Ну то есть я там не даты, их, в их графах я вообще не расписывал. Ну я все правильно, ниже... только надо было это все перечеркнуть, крест поставить на этом все. Mm -hmm. Ну вот этого момента как бы я не... Ну, а то получается оно там все написано, и ты как бы с этим согласился, все, что выше написано. Ну ты молодец, что ты написал там без акцепта, без, без этого. Единственное, там у тебя ошибка, там что-то... Да, я чуть-чуть там ошиб... неправильно написал, что без ущерба... И... Без ущерба а, на что? меня ты написал? Да, без ущерба на меня. Надо было писать без ущерба, точка, без оборота на меня. Да, да, да. Вот я... Там неправильно написал. И так же, CF, BA и нижние подчеркивания, каракуль поставил, и А точка. А, Ну вот, это уже говорит, что ты под принуждением подписал. Проспись поста Все правильно. Тут ты себя защитил. Но я тебе говорю на будущее. Вот такую. Я вот такие вот их всякие расписки вообще никогда не подписываю. Даже не прикасаясь к ним. Это вообще не процессуальный документ, это их. Это низко, как говорится, свою задницу просто прикрывает other, вот такими бумажками. Это -hmm. развод для, для этих для лохов называется. Угу. Поставил роспись, все, сам себя признал виновным и все, и никогда ты ничего не докажешь. Все, это готовый пирожок, его только это, в, в рот положить и разжевать, все. У меня же, может, допустим, если я завтра волеизъявление сделаю на приглашение в суд, допустим, всех участников. Плохо делаю. слышно, Плохо. ты что-то отдаляешься или что делаешь? Я говорил, что если завтра будет с моей стороны волеизъявления на.. Присутствие на судебном заседании всех участников дела, да, кто составлял протокол. Да не присутствие, них... какие участники, вызывая в качестве свидетелей. Ты понимаешь, что такое свидетель? Ну, слабо. Со свидетеля, прежде чем его это, с ним разговаривать, прежде чем он, он начнет говорить что-то, с него берут подписку, uh -huh. задачу ложных показаний. Если он что-то там uh -huh. это, соврет... И ты сможешь доказать, mm -hmm. что он соврал, то ему грозит административная статья, ясно? Ну это, это, это ясно, но это же надо еще доказать, что он соврал. Да ну, неважно, не с них берут расписку, это уже это мера воздействия, они их трясти начинают, они боятся каждое слово произнести. Mm -hmm. Так, хорошо. Ну и к тому же у них еще же это все, ну все это общение со мной завелось под эти под видеокамеры. Их дозор там, то есть тоже материалы... Вот, да, если это, после того, как ознакомишься с материальным дело требую это, пишешь воле я хочу, чтобы, так, там, вот это, должностное лицо в черной мантии, так называемый судья я истребовал, или там, пишешь так, прям так и пишешь, так называемый суд, истребовал, сделал судебный, якобы судебный запрос в МВД, и истребовал вот эти вот все видеозаписи системы дозор. Угу. Если если так называемый судья откажет, это уже основание для отмены в апелляционном порядке, потому что это заинтересованность, он не истребовал до этого главные доказательства вещественные. Да все, что вроде больше у меня вопросов нет. Слушай, Сергей, у нас с тобой очень интересный разговор получился. Получается, тебе отчетом ты куда-то пришел... Магазин или куда? Я, нет, почему? Я на работе с утра. Я же работаю на железной дороге. То есть мне нужно подойти там, как, я даже не знаю, как я там, грубо говоря, на пост, мне нужно взять предупреждение о, о, о скоростях. То есть предупреждение по маневрову, предупреждению называется. То есть ты работаешь на улице, правильно? Н нет, почему? Я работаю на машине, на железной технике. Да, на где ездит? При... На улице? Ну, по улице, Ну как, по железной, по железной дороге. На улице, конечно. Ты за, за рулем сидишь или на, снаружи на, на улице на машине стоишь? Нет, я как бы ну, в кабине нахожусь Ну, в кабине, а там что, там, кто, кроме тебя, кто-то находится? Ну, машинист. Машинист? Я помощник. А. Ничего, -а да. и вот этот машинист, получается, на тебя вызвал наряд? Нет, почему, не машинист? А, кто? а девушка, вот где она выдает предупреждение по ну, бригадам. Предупреждение о скорости, скор... ну, движение по перегону, по станции. Такое вот, вот нюансное ну, в этой профессии, так скажем. Ну, то есть, подожди, получается, начали на работе же это штрафовать за отсутствие маски, правильно? Раньше только в магазинах слышь. Да, ну, там от нас сейчас требуют, чтобы были в маске, и эта женщина сотрудничает вот так же у РЖД, она э, требовала, что, ну, то есть отказывала мне, чтобы выдать предупреждение, вот это, ну то, что мне нужно, вот этот документ, грубо говоря. А пока я не надену маску. А и ты... вот ней вышел такой, как бы, спор. А ты ей говорил, что согласно 417-му постановлению они обязаны предоставить тебе эти средства индивидуальной нет, защиты? Нет, а, на счет 417-го постановления я ей не говорил. Я ей показывал, у вас у нас нашего, нашего, губернатора Свердловской области. Там режим ЧС введен только для сил. Для, управления сил, для органов управления силами области, единой государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. здесь слова нет огражданине человека. Да вот следующий раз используй вот это 417-е постановление. Если вы требуете, то предоставьте. Ну, они, они вообще слушать не хотят просто, они говорят там... Да не важно, что они там слушать, не слушать, твое дело сказать. И угу. в это время аудиозапись еще вести. А потом судье эту аудиозапись приобщить, к материалам дела. Угу. Ясен смысл? Ну, с этим да. А то, то вы есть, молчите, на, ни, не ничего 17. не говорите, аудиозапись не делайте, и, а, потом, а потом в этом заседании вам, вам даже аргументировать нечем. Ну, с, с, с, с, при разговоре с, с ней, тогда нет, я ничего не, не фиксировал. Так вот в следующий раз говори об этом. А, да. а в заседании то, это, тоже об этом скажи. А лучше напиши. Что, должны по, по этому? Предоставлению... Согласно 417-му постановлению, обязаны были предоставить. Средства индивидуальной защиты. Не предоставили. Чего так вдыхаешь? Я... Да что, все равно напрязну. Напрязну, это, это только цветочки, ты что, дальше ну, круче так, будет? Так, ну. Я просто разговаривал с сотрудниками, да, то есть показываем документы, вы ну, сошлитесь на, на норму на, на, на, на какой указ вы ссылаетесь, есть, где э, обязывают меня надеть маски. То есть они слышат я им показываю, вот там, указ губернатора, указ правительство указ президента, то есть они просто не хотят и все Где вот это ваши документы и все ну и параллельно пиши это сообщение о совершенном преступлении на, на эту сотрудницу на этих полицейских на каждого в отдельности что превышение должностных полномочий написать то куда в прокуратуру конечно ну вот данные это полицейских я взял которые там составляли а еще что ты вообще ну, должен был каждого полицейского записать на бумажку. Если у тебя телефоны запис... и все отобрали, каждого на бумажку запис... записать. Я... я записал, записал. Ну все. А тогда ты можешь свидетелей вызывать. Ну вот это когда... их получается. Да. Всех, да, и... да, да? Да какой их? Всех, каждого. И эту женщину. Ну вот ее я не знаю как-то. Но я могу узнать. Все. Так узнай. И ее, и полицейских, и патрульных... И дежурного, и дежурного, и дежурного части, и начальника дежурной части, всех и каждого. Любую фамилию, которую увидишь в, в материалах дела, каждого вызывать. Все понятно. Так, то я все хотел... А, вот, я еще на, на момент, когда мне составляли протокол по 26.1 еще там, ну, изначально. Ну. То есть после этого я при... Ну, этот... И ЖАЗ вызвал каких-то соковцы, ну, вот эти, вот КИЖАЗ, там, Кого? лейтенант, ну, какой-то отдел СОК, я не знаю, что, что, что там за отдел. Ну и что? Вот, ну, я у них, э, про, ну, то есть, э, хотел оставить э, заявление о нарушении моих прав, примите заявление от человека, то есть опять не, не называл им свои персональные данные, и они отказались. Принимать заявление. То есть, я не знаю, как принимать а, а, ну, с такими данными. Я представляю, живой, живой мужчина, хозяин имени Сергей, не называя никаких персональных данных, паспорт, если жительства за возрождение. И вот они мне сказали об этом. Так и не приняли заявление. А что ты в заявление писал? Я хотел в устной форме сказать, что вот, нарушается мои права, что составляют... По, подожди, по подожди, этим. при чем тут устная форма? Я тебя спрашиваю, ты хотел написать заявление. Что ты в заявлении хотел написать? Что неправомерно составляется на меня протокол по 26 Ну это ни о чем. Надо Почему? было им отвод заявлять. Отвод, кто составлял этот протокол? Конечно. Ты любому должностному а. лицу можешь заявить отвод. А как это делается? Ну как пишешь волеизъявление там также пишет живой мужчина хозяин там, Сергей, да Да, может добавить вот когда у тебя паспорт как говорится изъяли уже незаконно то есть его mm -hmm. это нашли персону mm -hmm. то ты можешь прямо уже заявлять что вообще нету смысла паспорт это прятать mm -hmm. у меня mm -hmm. тоже такое было я там в носке где-то еще там мне тоже досмотр был mm -hmm. тоже нашли ну, это не имеет смысла вообще, потому что, наоборот, надо показывать и тут же говорить, проводить линию. Я живой мужчина, а это персона. Я являюсь учредителем и бенефициарием данной персоны. Я ее генеральный распорядитель. Все. Mm -hmm. И ты то же самое пишешь в шапке. Любого волеизъявления. Все. Mm -hmm. А документы на отвод у тебя тоже под видео есть? Какие документы на ТО? А, ну, нет, ну, там ну, нету, ну, нету, нету. Извилие, нету, нету. Нету, вот нету. Я... Это, это там надо было сразу на месте. Вот он тебе что-то не, не нарушил любой закон, там, не представился или еще что-то. Сразу говоришь, угу. примите это, доставайте протокол устного сообщения. У них должны быть такие. И пишите мое устное сообщение. я, за, за, вот. я, это, я, я живой мужчина. Хочу, чтобы такое-то так, должностное лицо это, заяв, заявляем, вот, вот, все. Uh -huh. Нет, так в том-то и дело, что я, я так представился, и они отказались принимать на, на заявление. Так ты умей правильно представляться. Ты пойми, что а, а, они, они вот это, они тоже в шоке. Потому что для них живых мужчин не существует. Это на самом деле так. По, ни в одном законе, ни в одном кодексе нету слова мужчина или женщина. Ну, вот это я понимаю. Они ну так не, если не, ты не понимаешь, не почему ты представляешься, как ты заявись это, учредитель, и бенефициарий данной персоны, и указываешь персону, вот от персоны они обязаны принять. Вот этот момент, видишь, вот я и уточняю, то есть получается, я, я им сообщаю смело персональные данные. Да не свои, а персоны. Ну, п -п -п персональные данные персоны. Да. Данные, персон. Персональные данные, они а потому и персональные, потому что они относятся к персоне, а не к тебе. Mm -hmm. А у тебя везде проскажет: мои персональные данные, мои персональные данные. А, о -о -о, да, ну правильно. Они не твои, ну, они больше... данные персоны. Вот персональные данные персоны. Я передаю им, то есть смело фамилия, имя, отчество, место жительства. Ну да, это, вот это смело тоже, можно смотреть. Меня тоже он на, на велосипеде. Задержали? Я угу. вообще, я вообще даже не стесняюсь. Надо вам фамилию, Нати, нати надо вам дата рождения персоны, Нати. Угу. Все, я им продиктовал. Они там протоколы, рапорты, там акты все посоставляли. Угу. Вообще без так, разницы. а в этом, а в этом случае, э, как подписывать протоколы, которые. И, и там более деление, которые они составят? Также? Ну, Также под принуждением. Я понял, хорошо. Просто я-то сегодня вообще игнорировал любой, любой протокол, все, что они там составили. Нельзя не это игнорировать. Надо учиться, как правильно де делать. Ну, Нельзя вот вдаваться я... в крайности. Вот одна крайность – это вот взял, просто роспись поставил. А другая крайность – нет, я ничего ставить не буду. Угу. Ну, а вот надо так научиться писать им там, чтобы у них этот протокол, как говорится, вот есть такое выражение – «засрать протокол». Вот мне недавно присылали протокол. Там мужчина нигде не поставил роспись, где, где должна стоять подпись. Mm -hmm. Но в объяснениях он расписался. Но не там, где вот прям там есть специальная графа, подпись, он ни в одной mm -hmm. такой графе свою роспись не поставил. То есть он контракт не подписал. Но там есть вот там 8 строчек, где дается объяснение, и он там пишет, я живой мужчина, хозяин имени такой-то, являющий учредителем, министарем персоны такой-то, ничего не нарушал, никаких порушений не совершал, там моя персона ничего не нарушала, без ущерба, без оборота на меня, под принуждением, под вашей ответственность, то-то, то-то, и поставил роспись, дату и время. Все. То есть они уже протокол не подделают, потому что он там это, застолбил его, засрал, как говорится. А, а если ты вообще не будешь расписываться, так они возьмут, перепишут этот протокол как им угодно, потом двух понятых позовут любых, они там распишутся и все. Ну, да. А так вот ты свою том-закорюшку оставил, ты не в, не в графе подпись оставил, а в этом. В отдельной ну, графе. А еще лучше вообще на отдельном листке писать. И этот листок приобщать к, это, к протоколу. Ну в протоколе тогда получается нужно в любом случае что-то там написать. Надо его застолбить, понимаешь? Чтобы mm -hmm. они его потом не подделали. А зачем это застолбление делается? Вот они, они говорят, без твоей росписи мы типа это, тебе копию не выдадим. А когда ты, mm -hmm. ты оставляешь свою роспись, но не там, где они хотели, то у тебя есть все основания получить копию. И когда ты эту копию получаешь, то все. Протокол они новые составить не могут. Угу. Это можно наш разговор размещу для всех? Очень важная Это, информация. Конечно. Договорились? Добро. Добро, конечно. Все, давай, если что, звони. Все хорошо. Добро. Благодарствую. Мы с Сергеем сейчас поговорили. Он дал ага. добро на размещение нашего разговора в интернете. То есть я хочу видео сделать, потому что я ему там посоветовал много. Да, да. Молодец, Антон, благодарю, давай. Дослушай, подожди, да слушай. мне нужно твое добро, потому что я хочу еще вставить предысторию, то есть те твои звонки, где ты рассказываешь, что его задержали, т.д. и т.п. Короче, все, все персональные данные я поудаляю, позамазываю. Даешь добро? Я, Антон, я даю добро, я даю добро. На это я даю. Все. Все, давай, Ага, Давай, дорогой, пока.